привет друзья вы смотрите канал успешная иммиграция" с елена вивас давайте сегодня поговорим о том как же выбрать страну для иммиграции, да пожалуй это самый насущный вопрос без решения которого невозможно вообще говорить об иммиграции. Итак, вы решили изменить свою судьбу и отправиться жить за границу что для этого нужно? Ну, во-первых, определиться, конечно же, со страной, в которую вы собрались иммигрировать. И отсюда также вытекает следующий вопрос. Это какие жизненные проблемы вы хотите решить в эмиграции? Ведь все мы разные и иммигрируем абсолютно все по разным причинам. И вот для того, чтобы правильно подобрать страну для иммиграции, как раз эти вопросы мы и должны с вами решить. Давайте разберем а, два таких наиболее важных вопроса в этом направлении. Первое, о чем мне хотелось бы поговорить, это одна из самых частых ошибок в постановке вопроса о выборе страны. Когда на форумах по иммиграции люди пишут, «Хочу свалить из России, помогите мне выбрать страну». И максимум, что могут о себе сказать, это там сколько им лет, что не умеют делать и больше ничего. И сравните для примера другой вопрос постановки вопроса. «Я хочу уехать жить в цивилизованную страну, где смогу реализоваться как... И дальше человек говорит о своей профессии. Или, например, я хочу жить там, где вечное солнце, пальмы, кокосы на голову падают, много диких обезьян и так далее по тексту. Чувствуете разницу? Да? Здесь уже более конкретные ставятся вопросы, которые люди хотят решить в эмиграции. И говоря об эмиграции вообще, мы должны четко понимать, что самая большая ошибка является это именно постановка а, валить из чего-либо, то есть уйти от чего-либо плохого. Если вы хотите быть успешными в иммиграции, а, если вы хотите получить кайф от новой вашей родины, то и нужно не валить, а нужно ехать в в страну своей мечты. И только в этом случае а, успех в иммиграции вам гарантирован. Поэтому правильно ставьте а, вопросы а, кстати на эту тему иногда со мной люди а, любят поспорить а, но все равно я настаиваю на своем что когда вы уезжаете от чего-либо вы увозите с собой все свои проблемы, вы в обиде на свою а, родину, и вот вы ее там покидаете, проклинаете и так далее, и везете с собой вот этот вот негатив в вашу новую страну. Зачем? Чтобы потом на форумах писать, в Европе все рукожопые, нет цивилизации, театров нет, во Франции женщины не умеют одеваться, в швейцарии банки хуже не бывает в германии медицина отвратная в испании жарко и так далее там коррумпированное правительство фрукты овощи пластмассовые да что угодно можно прочитать то же самое что люди пишут о своей стране из которой они валят так зачем тогда валить чтобы только картинку у себя изменить перед глазами и увеличить количество проблем поскольку иммиграция это всегда стресс это новая культура да это новый язык новое для вас окружение и так далее поэтому выбирая страну для иммиграции думайте только о том в какую страну вы хотите поехать что вы хотите получить от иммиграции, чтобы стать там счастливым на этом новом месте своего жития. А, ну и отсюда как раз вытекает следующий вопрос. Как же выбрать страну для иммиграции? А, ну, здесь самое главное – это правильно поставить цели своей иммиграции. Что вы хотите получить в результате? от новой страны, в которой вы будете жить, какие насущные проблемы вы хотите решить, чтобы вам было комфортно дальше в этой жизни, чтобы стать счастливыми и так далее. И поэтому для этого вы берете листочек бумаги и выписываете на нем все те факторы, которые для вас в жизни важны. Потому что мало написать «хочу жить в, там, где солнце и море», потому что в том же Африканском Сомали всегда солнце и море. Но вы же не поедете а, жить в Сомали, правильно? Хотя, конечно, всякое может быть, но не думаю, что это для многих а, страна его мечты. А, поэтому нужно думать о более конкретных жизненных целях. Да? Нужна ли вам работа или нет, да? потому что вы можете быть финансово обеспеченным человеком, и для вас тогда а, выйдут на первый план, не знаю, там, вопросы здоровья, вопросы экологии, вопросы обучения детей, а, вопросы окружения, безопасности и так далее. Если же а, вы не м, финансово обеспечены и у вас... В последующем встанет вопрос поиска работы то естественно вы должны понимать что вам нужно искать ту страну в которой вы сможете себя реализовать или по своей профессии устроиться на работу или открыть тот свой бизнес о котором вы мечтали много лет и реализоваться в нем и так далее то есть, все мы абсолютно разные, и вопросы приоритета в жизни у нас тоже абсолютно у всех разные. Поэтому, когда вы думаете об миграции, то научитесь правильно ставить свои жизненные приоритеты. И а, тогда все будет намного легче. И вот смотрите, выписали вы на листочке все а, эти вопросы, которые вы считаете, что вам должна помочь решить иммиграция. И напротив каждого из этих вопросов а, пишите страны, а, в которых это возможно. И понятно, что напротив каждого из этих вопросов у вас будет множество стран. Затем вы смотрите. А по всем остальным вопросам, какие страны чаще всего у вас как бы написаны, выбирайте список из этих стран. И дальше по такому же принципу будете постоянно-постоянно сужать круг, пока вы не выберете ту страну, которая позволит быть вам счастливой и наслаждаться этой жизнью. Ведь это самое главное в этой жизни, не так ли? Ну, а если а, на каком-либо этапе у вас возникли вопросы, у вас возникли проблемы, и вы не можете до конца определиться, то звоните, пишите, и я вам помогу разобраться в этом вопросе. А, надеюсь, это видео мое для вас было полезным. Вы почерпнули а, для себя новую интересную информацию. Пишите внизу в комментариях, на какие темы вы хотели бы, чтобы я вам еще сняла видео. А я продолжаю на террасе наслаждаться прекрасной осенней погодой и любоваться океаном. Ведь именно для этого я и эмигрировала. Всем пока и хорошего дня!